Привет! Еще один важный тип э, инструментов ⁇ это собственные страницы в соцсетях. Это э, страница компании, паблики в э, там, ВКонтакте, э, страницы на Фейсбуке, э, страница бренда в Инстаграм, э, собственный канал на YouTube. Они также играют на сегодняшний день довольно важную роль для микро и малых бизнесов, потому что у них гораздо ниже порог входа, чем э, при разработке мобильного приложения уж точно, и в общем-то ниже, чем у разработки сайта. Более того, если в случае с разработкой сайтов мобильных приложений нам нужно думать о юзабилити, э, о том, как человек будет по сайту перемещаться, об удобстве пользования сайтом, о цепочке э, конверсий, с попадания на одну страницу перехода на другую, то в случае с соцсетями все уже продумано за нас, причем на огромном количестве цепочек поведения потребителей. Поэтому этот инструмент может быть довольно важным собственным медиа. В частности, мы еще отдельно поговорим о рекламе в социальных сетях. Далеко не обязательно вести рекламу на собственные медиа снаружи. Ее можно вести на собственные медиа внутри, в частности, на собственную страницу. Или доводить до контакта в мессенджере. Например, в Фейсбуке может размещаться реклама, целевым действием в которой является открытие чата в Фейсбук-мессенджере с консультантом компании. Эффективность страниц бизнеса в соцсетях настолько велика, что, во-первых, Решения для бизнеса разрабатываются большинством крупных сетей. А во-вторых, в 2012-2013 году на конференциях а, крупнейших в Москве, а, профессиональных, проходили круглые столы на российском интернет-форуме весной о том, убьют ли соцсети сайты вообще. То есть а, разговор шел о том, а нужны ли вообще бизнесу сайты, если есть такой способ коммуникации, там, откуда люди не уходят, где они находятся непрерывно. Ну, ответ, конечно, соцсети сайты не убьют и не убили. Это было понятно еще тогда. Но серьезность этих разговоров говорит о том, что страницы в соцсетях сегодня являются одним из очень важных собственных медиа у маркетологов. С точки зрения горячих и холодных, социальные сети сегодня стимулируют нас все больше на размещение графического контента и видеоконтента, Facebook, опять же, выше ранжирует э, видео не репосты с YouTube-канала, а в, когда мы заливаем видеоролики на самом Facebook. Facebook любит показывать э, горячие медиа, те, в которых пользователю нужно меньше додумывать, меньше домысливать. И несмотря на то, что основаны они на текстовой коммуникации, на холодной, тем не менее тренд развития в сторону горячего, Поэтому это тоже важно помнить. Если а, твой товар или услуга требует а, горячей коммуникации больше, чем холодной, то а, с помощью социальных сетей возможно это делать чуть более дешево и просто, чем с помощью собственного сайта. А, в случае со страницами там есть два режима. Либо человек сам является актором, если мы позволяем а, оставлять комментарии, даже если мы позволяем постить посты себе на стену. Либо мы можем выбирать режим, в который в основном наши потребители являются нашими зрителями. То есть они подписываются на наши публикации и воспринимают их в том режиме, в котором им это удобно, и все, что они могут, это максимум лайкнуть или репостнуть. Выбор, опять же, зависит от целей, задач и как бы конкретной необходимости нет. Важно в том, что позволяет это делать. Использование спроса. В общем, вещь довольно сложная. И я здесь поставил зеленый, зеленую галочку, но это такая, как бы она желтая, между, между удобно и не очень удобно. При этом создание спроса — это, конечно, наверное, ключевой инструмент, который позволяет делать собственные медиа в социальных сетях. Почему? Потому что если мы говорим об использовании спроса, то, скорее всего, это подразумевает конкретное поисковое поведение, в отношении реализации своей потребности твоим клиентам. Это означает, что человек ищет э, где-то, как ему решить ту или иную задачу. И если в, в поисковых системах это ну, логичное действие э, любого потребителя, и поисковая система ранжирует сайты, переход на сайты с поисковой системы — это, ну, в общем, логичная тема. Э, поисковое поведение в социальной сети — это редкий случай. То есть скорее человек на перспективу подписывается на лидеров мнений или на страницы бизнеса и обращается к ним только в тот момент, когда он вспоминает, что «О, у меня появилась такая потребность, и я подписан на ту или иную вещь. Или мы бомбардируем человека сообщениями в надежде на то, что мы рано или поздно будем находиться где-то рядом с моментом реализации потребности этим человеком. Но так или иначе в балансе я бы сказал, что это скорее ближе к созданию спроса, но использовать спрос тоже можно. По типам цикла останавливаться не буду, все более-менее так понятно. К активной оценке альтернатив, в общем-то, чуть меньше имеет отношение. Мы сегодня говорим о собственных медиа. С точки зрения раскладки по каналам примерно такая картина. Я тоже не буду останавливаться на ней подробно. И в целом мы вот на сайтах и мобильных приложениях разобрались подробно в спектральном, таком, спектральном классификации. Дело в том, что просто еще раз я подчеркну, что вот эти картинки, они не жесткие. Это скорее пример, от чего можно отталкиваться, если ты анализируешь свою страницу в социальной сети. Что она тебе позволяет? Причем на Фейсбуке, и ВКонтакте могут быть разные, разные места да, занимать на этом спектре геотаргетинга или контроля платформы. Но вот на что, наверное, стоит обратить внимание, что почти всегда контроль платформы практически близок к нулю. В таких случаях, ну, потому что мы никак не контролируем, куда будет меняться ВКонтакте, Фейсбук, YouTube с точки зрения своей функциональности. Но зато при этом контроль контента почти полный, за исключением того, что мы не всегда… Ну, нас могут просто забанить, если… Кто-то из пользователей пожалуется на оскорбительное поведение или публикацию каких-то запрещенных материалов. Вот. В остальном, в общем, это пример того, каким может быть спектральное описание инструмента страниц в соцсети. В твоем случае она может несколько отличаться от того, что я изображаю здесь. Работа с социальной сетью — это почти всегда итеративная. Работа. Да, поначалу для того, чтобы настроить, наполнить ее каким-то контентом, требуется такой проектный водопадный подход, ну, то есть чтобы из нуля перейти в состояние не ноль. А потом это непрерывная, полномерная, повседневная работа итеративная над э, э, публикациями, над контент-планом, над э, работой с э, аудиторией, которую накопила э, твоя страница с подписчиками. И, и так далее. Это, в общем, итеративный подход. С точки зрения бюджетирования почти всегда это стоимость в часах персонала, в редких случаях покупка каких-то тоже фотографий или видео в стоках, но социальные сети любят уникальный контент, поэтому здесь, если речь идет о видеопродакшене, о производстве каких-то анимационных роликов, о каких-то фотосъемках, в основном это все бюджетируется в трудоемкости специалистов по SMM, специалистов по видеопродакшену, специалистов-фотографов, которые реализуют эти работы. Независимо от того, будет это проводиться внутри твоего предприятия или будет заказываться снаружи. Все равно осмечивание, скорее всего, будет производиться в часах. И с точки зрения KPI, тоже как и для других собственных медиа, мы анализируем, во-первых, объем того, сколько у нас вообще нашей аудитории. При этом важно осознавать, что количество подписок, количество просмотров поста каждого, вовлеченность аудитории, которая, ну то есть конверсии в случае с собственными страницами в соцсетях, это они формулируются в терминах вовлеченности. То есть сколько людей из тех, которые просмотрели пост, в итоге лайкнули или откомментировали. То есть может быть конверсия из просмотра поста в комментарии, из просмотров поста в лайке и из просмотров поста в перепост. То есть KPI, в общем, такие же, как и на собственном сайте или в собственном мобильном приложении. По смыслу, еще раз я подчеркиваю, Нужно ли конвертировать а, людей из а, собственных а, социальных медиа в сайт, например. Раньше подход был именно такой. То есть а, группа в социальной сети была нужна для того, чтобы людей оттуда в какие-то моменты перебрасывать к себе на сайт. Сегодня мы от этого уже ушли практически полностью, потому что а, многие платформы, ну, и ВКонтакте, и Facebook, например, они позволяют а, товарные предложения хранить прямо там на платформе, вплоть до... Интеграции с оформлением покупки с помощью некоторых сервисов типа Equit. Можем прямо товарную корзину э, сохранять на самой социальной платформе, не уходя оттуда. Если мы продаем сложную услугу и нам нужно продать запись на услугу, то эта запись тоже может осуществляться непосредственно на платформе, никуда не уходя. Поэтому нужно переводить людей с, из социальной сети на сайт или не нужно, это вопрос, опять же, уникальный для каждого конкретного бизнеса. И если ты планируешь конвертировать людей из социальной сети на сайт, нужно очень хорошо понимать, зачем это делать. В некоторых случаях это просто лишнее телодвижение, которое снижает а, в результате количество итоговых действий, покупок или посещений офисы и так далее. Пожалуй, на этом мы сегодня остановимся.